Хип-хоп, лолей, а вы умеете, друзья, играть на костях. Вот сейчас мы сыграем на позвоночнике шеи. Точно так же, тестируйте его, да, за э, сосцевидными отросточками вот так раз, ставим такую скобу и э, поперечные отростки позвонков на наклоны, на кивок, на ротацию. Все проходим вот вдоль этой мышцы, да, вот вниз, вот все до седьмого позвонка, все протестировали, да. Теперь замыкаем вот эти пластины фасеточных суставов раз вот так вот флексия и э, экстензия назад держим корпус да его и Продавливаем вниз. Так, где сторонован? Здесь? Да нет, нет, ненормально все. А что ты тогда так реагируешь? Теперь в эту сторону держится и просто продавливается обратно вниз. Болит здесь или нет, да? Нет, здесь нет, где больше бывает. Вот больше было, Боль внутри или это мышечная боль? Непонятно. Да непонятно. Тогда проверяете мышцы, где они более напряжены. Ну, как правило, бывает тут натянутая. Либо она вообще не поворачивается голова, потому что с этой стороны мышцы натянуты. Вот. Протестировали. Теперь берем Атлант правим. Кладем голову латера флексия. Флексия чуть вперед. Вот такой наклон. Ты сам ничего не делал, расслабляй. И предлагаем положить щечкой на ручку. Вот положили, вот она качается, да? Сами фиксируем его животом или грудью. На плечо зафиксировали. Это получается, вот видите, от плеча. Видишь? подкидывается. А вторая рука, вот она. На нее одеваем игрушку, петрушку такая. Ку-ку. Ладно, шучу. -ку. Проверяют эти мышцы, которые сзади тянутся к черепу, да? Чтобы они были расслаблены. Вот когда она их расслабила, дополнительно размяла, тогда подкидывают немножко вверх. То есть вот мы шатали, когда почувствовали расслабление, то еще было, да? Немножко было. Ну ты уже делал там, по-моему, я делал в другую сторону. И теперь правило такое, когда мы ниже спускаемся по позвонкам, например, второй позвонок торчит вот в эту сторону, да, выпирает. Значит, в боковой отросток, вот эти косточки выпираемся. И распорку делим, делаем от плеча. Вот так вот, раз. Тут еще ротация есть у нас. Сам так не крути. Раз, раз, раз. И вот сюда. Желательно, вот если мы делали верхние позвонки, вот тут рука наша лежит. Чем ниже опускаемся, тем больше вот у нас идет к затылочной кости. Вот сюда упор. И чем ниже опускаемся вот этой рукой, да, до седьмого позвонка, тем меньше ротации больше наклон к ухом к плечу. То есть седьмой мы правим, во Первый вот в боковой отросток. Можно еще большим пальцем дополнительно вот так получается. Переться в остистый отросток, вот во да, фиксация. И раскачали голову так, чтобы она под собственным весом. <сос> <сос> да ты приходи в себя. Открой глаза, ты увидишь новый мир. Чёстче стал видеть? Да. <сос> <сос> Я тебя вижу. Понятно, <сос> вот, вот основное правило, да? <сос> рука. рука опускается ниже, меньше делаем ä, повороты. Да? Чем доходим до атланта, атлант, он ä, горизонтально, на нем лежит череп. Мы наклоняем его вот так, раскрываем тем самым, и поворачиваем череп относительно атланта. Еще, дорогие друзья, с вас подписка, э, пишите в комментарии. С вами был Олег Аллав Гудвин. Даю свет.